Здравия, друзья! На связи Мошкин Владимир. Сегодня 12 апреля и сообщаю вам о интересных событиях, начинающих разворачиваться после выборов президента Российской Федерации. В Госдуме предло... предложили отменить распад Советского Союза. И давайте посмотрим, почитаем статью, на чем основаны такие мысли. Москва. 11 апреля. Решить проблему с захватом Украины российских судов можно только восстановлением единого государства, заявил Федеральному агентству новостей депутат Государственной Думы Евгений Федоров. В интервью корреспонденту депутат назвал действия украинских властей пиратством в чистом виде. Украина идет на обострение отношений, уверен он. Для этого там и устраивали государственный переворот. При этом надо понимать, что на Украине нет легитимного правительства. Там правят интервенты, которые руками украинцев, в том числе военных, решают свои задачи. То есть задачи США и их союзников. Все их действия продиктованы этим обстоятельством, а не необходимостью защиты интересов украинского населения. Это азбука наблюдаемого процесса. Они будут постоянно обострять ситуацию. По мнению Федорова, с Украиной нельзя замириться, с ней можно только восстановить отношения в соответствии с законом и международным правом. То есть восстановив единое государство, из которого сепаратисты Киева вывели Украину в 1991 году. То, что они говорят в отношении Крыма, если дотошно разбираться с точки зрения международного права, на самом деле полностью распространяется на сам Киев, уверен Федоров. Парламентарий считает, что для этого необходимо начать процесс рассмотрения в судебном порядке ситуации с распадом СССР. Необходимо в российских судах рассмотреть незаконное решение бывшего президента Михаила Горбачева об отторжении Украины и других территорий. И, естественно, отменить эти незаконные решения и даже уже начать переговорный процесс с населением Украины о восстановлении единого государства. Параллельно начать с НАТО уже более жесткий разговор о выводе инфраструктуры НАТО и США с территории Украины, включая изъятие оттуда своего незаконного правительства, объяснил собеседник. Евгений Федоров также напомнил о том, что киевская власть незаконно, в том числе и по решению Дорогомиловского суда Москвы, который признал события февраля 2014 года в Киеве государственным переворотом. Напомним, что сегодня стало известно об очередном захвате российского судна украинскими властями. На этот раз речь идет о корабле компании Transservice Maritime. Украина обвиняет ее в незаконной добыче песка в Крыму. Вот такие новости, ребята. Делайте лайки, ставьте репосты. Э, информация прорывается уже про СССР и восстановление Советского Союза. А дальше, через несколько лет восстановления Российской империи и вообще российского государства на всей большой его территории, в рамках территории Российской империи, уже не секрет ни для кого. Просыпайтесь, открывайте глаза, передавайте эту информацию другим людям, и чем больше будут об этом знать людей, тем быстрее схлопнется вот этот текущий... Феодальный режим и мы будем жить в прекрасном государстве Российская империя, где будет руководить народ. Всех благ, до скорой встречи, до связи.